Здравствуйте, я Гринко Петр, я из города Кисловодска. Приехал в город Владимир, поступил в высшее учебное заведение, услышал про футбольный клуб Добрыня и решил попробовать связать футбольную историю с футбольным клубом Добрыня. Отличие какое Петя и во всех остальных, вместе с ним он является курсантом ВИ, и вместе с ним на просмотр приходили пять человек из ВИ. Оставили мы его одного, потому что как бы, человек реально с футболом, то есть он был бы, грубо говоря, в профессиональной команде почти что, то есть в академии профессиональной команды, то есть футбол больше принимает, продолжает расти, и мы надеемся, что он нам очень-очень поможет в этом году. От тренерского штаба, также от руководства клуба принимаются все решения для того, чтобы мы выиграли этот сезон, и я думаю, мы их не подведем.